Легко это только у собачек и кошек. А люди это духовные существа. И у людей это должно быть с элементом духовности. То есть это ухаживание, это сложности, которые возникают между мужчиной и женщиной. Это вот такой путь. Не, должен, не, должна, быть, не должна быть семья создана с абсолютной легкостью. Вообще, почему Бог устроил так людей, что людям тяжело... Встречаться, тяжело общаться, тяжело создавать семьи. Это связано с тем, чтобы человек ценил то, что он имеет, а не находил. Если бы это было более легко, то это, было бы, то это ничего бы не стоило. То есть, а из-за того, что это сложно, ну и из-за того, что сложно, нужно к этому так и подходить. Нужно это ценить, нужно это оберегать.